Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете». В этом видео вы узнаете, как можно заработать в интернете 200 тысяч рублей за пару дней. Друзья, я продолжаю зарабатывать в новой компании Investion. Это новый лидер среди инвестиционных проектов. Старт проекта был пару дней назад. Напоминаю, что проект от надежного админа, с которым мы будем зарабатывать большие деньги, как с вложениями, так и без вложений. Проект «Инвестион» я инвестировала 40 тысяч рублей. За пару дней мне удалось заработать более 200 тысяч рублей. Настало время в очередной раз вывести заработанные деньги и проверить проект на платежеспособность. Также я создам новый депозит. Инвестировать я буду 20 тысяч рублей. Ну и давайте разберем тарифные планы, на которых мы будем зарабатывать с вложениями, выведу заработанные деньги и создам новый вклад. Также разберем партнерскую программу, на которой мы сможем зарабатывать без вложений. Зарабатывать с вложениями мы будем на 10 тарифных планах от 200% до 899% за 70 часов, начисление прибыли от одной минуты до 10 минут. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Друзья, также с калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на 10 тарифный план, то есть 899% за 70 часов, и проинвестируете так же, как и я, 20 тысяч рублей, то наша прибыль составит 180 тысяч рублей, а каждую минуту мы будем получать по 42 рубля. Друзья, как мы видим, на балансе у меня 245 тысяч рублей. Давайте я сделаю выплату с проекта, проверить проект на платежеспособность.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 Как мы видим, деньги мне поступили плюс 245 900 рублей. Выплата с проекта инвестион. Друзья, проект платит без комиссии. Но ну а сейчас давайте я создам новый депозит. Инвестировать я буду также 20 тысяч рублей. Захожу я на десятый тарифный план, то есть 899% за 70 часов. Начисление прибыли каждую минуту. Платежную систему я выбираю ПЭР. Инвестирую я 20 тысяч рублей. Прибыль через 70 часов у меня составит 180 тысяч рублей, а каждую минуту я буду получать по 42 рубля. Друзья, сейчас 20 тысяч рублей я переведу на данный ПЭР кошелек, и мы с вами продолжим. Ну вот, друзья, мой новый депозит на 20 тысяч рублей успешно создан. Но сейчас давайте мы разберем партнерскую программу, где мы сможем зарабатывать абсолютно без вложений. Реферальная программа разделена на три статуса, 7 уровней в глубину. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы сможете зарабатывать без вложений. Друзья, также в этом проекте есть отзывы. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы, скрыны с выплатами. Это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Статистика компании инвестиет. Участников на данный момент 4600 человек. Проинвестировано более 19 миллионов рублей. Выплачено почти 4 миллиона. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ-партнеров. Друзья, ну на этом я с вами прощаюсь. Так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи. Всем пока.